А учебник выдает ну, такую концепцию, скорее, приказного порядка, как это было при Сталине. Киев – матерь городов русских. Суворов никогда не, дер... не... не терпел поражений. Перелом войны был на Бородинском поле. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, директивно можно приказать что угодно. История России